Всем доброго дня, с вами Павел Георгиев, это видеоблог Георгиев Трэвел. Ну вот и подошли окончательные дни в этой вилле на Шри-Ланке, сейчас мы уезжаем уже домой в Россию на вывозном рейсе. Так что смотрите этот выпуск обязательно до конца, ставьте свои лайки, не забудьте подписаться на канал. Вас впереди ждет увлекательная история по нашему возвращению в Россию. Вот, ну, Друзья, доброе утро. Мы уже проснулись. Собираемся раннее утро. Мы уже проснулись, конечно, чуть пораньше. Время 7 утра, 8 часов утра по местному времени. Мы хотим выехать из нашей отеля Виллы и уже направиться, конечно, в аэропорт. До аэропорта нам ехать примерно 4-4 примерно часа, потому что платные дороги все закрыты, поэтому поедем по обычным. По дороге расскажу, сколько стоили билеты, как все происходило, что нужно для того, чтобы передвигаться по острову, что здесь комендантский час между всеми районами. Что предстоит нам? Соответственно, нам предстоит перелет по маршруту Коломбо-Санкт-Петербург-Москва, потому что таков был поставлен рейс, он был через Мальдивы, да, Мальдивы прилетают сюда и так далее, мы летим дальше. Это вывозной рейс, который платный, как многие подумали, наверное, что он бесплатный, но далеко нет. А сколько он стоит, как это все обстояло, я вам расскажу по дороге, сейчас надо начинать собираться, потому что время у нас уже поджимает, дети еще спят, надо приготовить завтрак, дособирать свои вещи, что-то погладить и отправлять. Погодка у нас, правда, шепчет, но, говорят, в дорогу дождь хорошая примета. Okay. Ну все, отправляемся в аэропорт Колумба. Вы готовы? Пока. Да! Пока. Пока, Лукас! Пока! Вам понравилось здесь, в этом отеле? Да, да я хочу здесь еще пожить. И хотят еще здесь пожить ну что друзья мы отправляемся с вами в аэропорт коломбо нам пути предстоит быть более чем 4 часа по дороге постараемся что-то показать как здесь все а, нужно преодолеть потому что все дороги закрыты а, стоят полицейские но в общем следите за нами оставляйте свои комментарии что вы думаете на тему наших видео мы обязательно одеваем наши маски потому что сейчас будет много контрольных пунктов и это обязательное условие находиться в маске, пусть даже и в машине, пусть даже и своей семьей. Море сегодня вообще было неспокойной ночью, прям шум моря был, даже нас в Вилле слышно, это говорю в километре от моря. Ну и сейчас тоже волны. Первый кордон мы преодолели очень быстро, потому что все достаточно безопасно, я думаю, что будет гораздо сложнее в Коломбо, я думаю там будет проверка на проверке, Коломбо закрыта, не открывается от комендантского часа, там больше всего случаев по коронавирусу, поэтому думаю там вот и будет вся проверочка, а здесь едем, едем спокойно, опять вспоминаем, да Соня, вспоминаем как мы здесь были, ехали, да, кстати, приехали сюда, было все солнечное, Яркая, да, обратно возвращаемся, немножко пасмурная, но в этом есть тоже своя прелесть, посмотреть Шри-Ланку не только в таком курортном, картиночном варианте, но и, соответственно, вот в таком обыденном. Сейчас у нас проверяют документы. Я говорил, здесь будет все сложнее. Ну вот я вам как и говорил, здесь уже все посерьезке. Вот мы въезжаем на территорию Бентоты. И здесь уже стоят полиция, проверяет документы, проверяет на каком основании мы едем. У нас есть документ от посольства, который мы, соответственно, показали. В нем указано, что мы имеем право поехать в аэропорт. Кстати, друзья, давайте теперь поговорим уже о том, сколько стоит на рейс. Во-первых, у многих бытувало мнение такое, что вывозные рейсы, они бесплатные абсолютно, за них не надо платить, государство платит это деньги. А Абсолютно, друзья, это не так. А наши билеты вывозные составили 147 тысяч, и сейчас вот можете посмотреть на этот скрин, этот чек в качестве доказательства, поэтому даже не переживайте. Сколько стоили наши билеты сюда? Друзья, они стоили в два раза дешевле, и вот следующий скрин это подтверждает. Так что вот такая тема с увозными рейсами, поэтому они были платные, как все это происходило, мы зарегистрировались на сайте госуслуг. Далее после регистрации мы ожидали поставленный рейс, далее был поставлен рейс, на госуслугах мы выбрали свой номер рейса, сделали предварительную регистрацию на сайте. Через несколько дней нам поступило на почту письмо от авиакомпании «Аэрофлот» Россия, да, и мы, соответственно, там а, произвели оплату. Сразу была ссылка на онлайн-оплату, где она составляла 147 тысяч, все как положено, с багажом там и так далее. Мы произвели оплату, а, получили билеты, правда, не сразу, мы позвонили в «Аэрофлот», нам скинули авиабилеты, и после этого нам посольство скинуло документы пропуска на передвижение по острову шри-ланка и вот таким образом мы сейчас с вами направляемся в аэропорт колумба но ну, вообще возврат домой конечно всегда такое приятное занятие едешь классное настроение ну и просто прикольно да что мы уже засиделись столько времени на одном месте а сейчас Двигаемся, это, конечно, самое лучшее. Вот это мы еще не встречали. Слона ведут. Соня говорит, такой огромный больше нашего папы. Вот еще видите, да, то есть таких постов очень много, очень много. Но в основном они работают, кстати, на юг, когда кто едет, всех останавливают, а вот на выезд очень-очень редко. Вот видите, сейчас проезжаем с вами, и нас никто не останавливает. океан, Дуся! Океан? Сейчас в Коломбо заезжаем. Здесь все немножко посложнее, посерьезней. В общем, здесь у нас проверяет только маска штоппула, -то а документы даже не проверяют. Ну вот, мы в Коломбо. Что-то у нас дорога получилась гораздо быстрее, чем мы планировали. Навигатор показывал. Друзья, у нас э, очень много времени осталось до вылета. И поэтому я решил сделать то, чего не сделал ранее, но в одном из выпусков обещал. Сейчас мы зайдем в те отели, в которых мы жили. Отели Kingsbury и отели Gale Face. Я хочу их вам показать с воздуха, потому что мне кажется, это прикольные варианты, если бы вы остались в Коломбо. Очень хорошее размещение, классные виды. Так что отправляемся прямо туда. Вот, дорогие друзья, мы с вами приехали к одному из отелей, называется Galé. Он в колониальном стиле. Очень классный такой отель. Мы в нем проживали буквально недавно, каких-то 7 лет назад. Прикольно там на территории. Сейчас постараемся взлететь на дроне, вам все показать. Поэтому посмотрите, пожалуйста, этот прекрасный вид. И местоположение очень хорошее. Есть центр города, такой, скажем, исторический центр города. Все рядом, близко, интересно вечером погулять. Не совсем это, конечно, пляжная история здесь. Даже сказал бы, вообще не пляжная история. Но с точки зрения атмосферы города, это классное место. Друзья, ну вот так выглядит отель Фейс Гале. как вы поняли, да. Конечно, раньше он был немножко все поинтереснее смотрелось. Здесь смотрю, сейчас какой-то порт насыпну или еще какую-то историю делать, не понимаю. Сейчас двигаемся к отелю Kingsbury. Здесь вообще какой-то прям реально порт вокруг. Раньше такого здесь не было. И что классного в этом отеле нам понравилось. Там есть номера с панорамной стеной, стеклянной. И вид прям на море был офигенный. Сейчас я не знаю, какой вид, посмотрите. Вот мы подъезжаем к отелю Kingsbury и здесь везде песок. Порт, краны, я даже не знаю, то есть каким учетом строили этот отель. Сейчас он, мне кажется, уже не те позиции занимает. Может, внутри там все так же классно, но вида здесь вообще не стало. Вот, друзья, отель Кингсбург, как раз мы здесь жили, сюда мы приехали. Свое свадебное путешествие. Первый день мы провели в этом отеле. Здесь офигенные, смотрите, номера. Они полностью, видите, панорамные, открыты. У нас был вот такой номер, не помню, в каком-то этаже один из верхних. И вот сюда выходил, у него была здесь стена стеклянная, вторая, и сюда на море. Вид, конечно, классный. По отелю вообще прям все супер. Но смотрите, что здесь стало. Здесь было море. Остал а порт. Вообще не знаю, как так. Вот это все, конечно, история немножко печальная из-за этого. Но сейчас я вам еще разок его покажу сверху. We were young, not to be It was love. У нас тут небольшой пикник. Мы решили себе для отеля устроить, все проголодались. Йогурты едим. Кстати, ложки забыли. Пришлось сделать из крышек йогурта вот такие ложки. и Как вам ложки? Да крутые. Крутые да, ложки? Еще Давай. Ну вот, друзья, мы сейчас прокатились немного здесь, посмотрели все отели. В а конечно, уже совсем не тот. Самое главное, вид тот исчез. Там было классное море, панорамный вид, а теперь его просто нет. Здесь порт, песок и смотреть вообще нечего. Единственное, что локация, конечно, классные номера, э, ну, но, э, конечно, я бы сейчас бы его не выбрал в от отеле, вот Тот вид, конечно, был самый крутецкий. Это, конечно, уже не то пальто, как говорится. Ну что, продолжаем наше курсирование по городу Коломпа. У нас до вылета еще 7 часов. Делать нечего, в аэропорту сидеть э, тоже не хочется. Поэтому покатаемся, что-нибудь вам, может, еще покажем. Хотя все закрыто, полиции просто море. Ну, рассказывай что-нибудь им. Мы еще будем ехать, если а мы поедем а мы по, по городу. Учеба, по подойдем, пап. Кстати, вот отель Hilton здесь есть тоже. Такие брендовые отели есть. Да. Вот такие буддистские сооружения по городу. Что? Не, погулять здесь прикольно. Здесь вот едем по городу, конечно, пустынному. А вот виднеется телебашня Lotus. Построена в 2018 году, кстати. Мы ее, конечно, не видели, когда здесь были давно, еще в 2013 году. Ну, вот так город. В принципе, похоже все, да? Здесь просто максимальная такая концентрация всего. Храмы здесь, дома, магазины. Ну, сейчас, конечно, все закрыто. Все, Коломбо потихоньку покидаем. Все равно посмотреть толком не удается. Везде дежурит полиция. Понятно, что мы и сами не пойдем в эти общественные места. Но это как бы глупо, да, и странно. Вот. А, поэтому подвигаемся в сторону Негомбо, потому что в той части как раз находится аэропорт Барданьяк-Коломбо. Аэропорт Коломбо. Поэтому Прямо сейчас мы направляемся, ехать нам недолго, всего полчаса, и там уже будем сдавать потихоньку машину и ждать вылет нашего рейса. и тут забавно, схема такая, когда останавливают, один стоит с табличкой, говорит, остановитесь, подъезжаешь ко второму человеку, он проверяет документы, а третий человек стоит уже на выезде с автоматом, так что вот такая вот у них система здесь пропуска. Ну вот мы едем уже в сторону не Гомба. где-то здесь мы тоже когда-то останавливались чуть подальше, на пляже и в таком недорогом отеле, уже не помню даже как он назывался. Вон какой красивый ветряка и сразу море, да. А вот кордоны на каждом мосту, углу, в общем, все серьезно. вот ну, Вон, да. смотри, пеликаны, пеликаны, пеликаны. Вот это да. Смотрите, сколько много пеликана. Они ходят в воде даже, видели? Вот едем по деревушке, тоже одной туристической в Негомбо. Тишина, спокойствие, никого нет. Море, с левой стороны там находится выехали на платную дорогу, точнее, пока нас никто денег не брал, там стояла полиция, она вообще закрытая. Но нам сказали, что можно по ней ехать, говорит, мы в аэропорт, и говорит, окей, можно было дальше проехать, но мы решили попробовать. Нас выпустили на эту большую платную дорогу. Мы, кстати, по этой дороге ехали как раз сюда, если кто смотрел наши первые выпуски, помнит, да, что мы как раз по такой платной дороге ехали в Коломбо. Сказать, мы поехали в аэропорт, и сразу попускать можно ехать. Ой, я его бьешь, вот он. Мы уже почти на территории аэропорта. Заезжаем в аэропорт. Короче, целая заморочка. Здесь парковки нет, они в аэропорт не хотели пускать. Потом я говорю, наверное, ну, могу вернуться попозже. Они говорят, ладно, говорят, заезжай. И все, я сейчас заехал в аэропорт, где-нибудь здесь станем. Вон у нас уже самолеты стоят, правда, не наши. Да, вот мы приехали к аэропорту, к самому выходу, ну, я думаю, где-нибудь там встанем и подождем, потому что там есть парковка, где как раз вот мы машину забирали, там мы ее и поставим, и там подождем. Мы решили не идти в аэропорт, чтобы там не дышать, как говорится, всякой заразы, и... В общем, сказали, что отдадим машину в 4 часа, а у нас в 7 вылет, поэтому как раз нормально, пойдем в аэропорт. Пока здесь стоим, загораем, гуляем, жара вообще, конечно, стоит. Сдаем машину и перебазируемся в аэропорт. Все, машинка наша уехала. Пока! Ну все, теперь мы пешеходы снова. Скоро будем к амолете. Ну что, дорогие друзья, вот так прошел наш отдых, затянувшись на острове Шри-Ланка. Мы отдохнули, побывали в изоляции, увидели очень много различных бут. Поэтому продолжайте смотреть наши выпуски, посмотрите все выпуски, которые мы для вас создали. Обязательно подпишитесь, поставьте уведомление, колокольчик и следите за нами. Да, и ставьте лайки, <смех> ставьте лайки. Ну что, мы продолжаем свой путь, наш путь домой. Это длинный, длинный перелет. Мы идем в аэропорт, проходим контроль. А наше путешествие, приключение, как оказалось, только начинается. В общем, смотрите, смотрите продолжение. Ну все, мы зашли в аэропорт. Здесь у нас с тепловизорами встречают. Мы прошли, все хорошо у нас, не переживайте. Сейчас идем в самый аэропорт, на стойке регистрации, будем сдавать багаж, ну, в общем, вся остальная процедура, как обычно. Если что-то будет новое, я обязательно вам покажу. Наверное, новое из всего этого, что все закрыто, аэропорт встречает и своим праздником и изобилием товаров, а все закрытое, пустое, просто как в ангар приехали какой-то. Ну, в общем, друзья, здесь все как обычно, то есть стойки регистрации, понятно, что ну, я так и думал, что никто не будет соблюдать нам расстояние да, там и так далее, да, но это не суть важна сейчас. Смысл в том, что все оплатили билеты на, в личных кабинетах на авиакомпании Аэрофлот России. В общем и все, все стоят на регистрацию, все прошли досмотр, сейчас сдаем вещи, багаж и, собственно, проходим в стерильную зону для ожидания вылета. Короче, вот у нас проблемка возникла, никого в системе нету. Я так понимаю, кто недавно оплатил билеты и сейчас мы стоим для того, чтобы Наверное, как-то оказаться в системе, вот всю эту огромную очередь нам да Ну что, мы продолжаем наш путь по регистрации. -марафон. Да, марафон, марафон, точно. Вот. Короче, не все так быстро, не все так просто, но сказали все улетят, не переживайте. Мы стоим, не дергаемся спокойно, ждем, когда всех системы систему заведут. Да? Так, ну все, мы билеты получили, паспорта получили. Идем на выход. Прошли пограничный контроль и уже выходим на посадку. У нас выход номер девять. Мы вышли в терминал для ожидания нашего вылета. Пока не вижу наш самолет, но он уже сто процентов должен был прилететь. Ожидаем остальных пассажиров, ну и по графику, я думаю, вылетим. Самое забавное, что это, наверное, наш первый аэропорт, где ты не можешь ничего купить и потратить оставшиеся деньги, которые у тебя остались. Это значит лишь то, что скоро мы сюда вернемся. Надеюсь, не Я тоже думаю, что не в ближайшее время мы отдыхались тут. А вы, конечно, приезжайте, у нас есть много информации для вас и много видео. Обязательно посмотрите ниже по ссылке. Под этим видео будет уже много выпусков, более 10. Пошли досмотр, все, мы идем на посадку. У нас зашли специалисты, которые все мерят температуру. Это наша первая посадка, она стояла в Санкт-Петербурге, дали нам всего один час, и мы уже в Москве. Как видите, все меряют температуру. Здесь сразу обращу особое внимание, что нам всем померили температуру, и ни у кого температура, естественно, не была обнаружена. Вот мы прилетели в Москву, мы уже прилетели. И вот она, вершительница судеб, этот врач, который мы так и не нашли по итогу. Она из-за одного градуса повышенной температуры запихала мою жену, нашу маму, на длительную историю, которую, возможно, вы уже почитали, знаете. Она уже, слава богу, закончилась. Но я думаю, здесь будет понятно, как она началась, о том, как нашу Надю упекли в больницу. Ну, вот так нас встречает Москва. Куча персонала в белом, как видите. Вот такая история. Заполняем документы на документы. В общем, вот так нас оставили без жены, мамы, оторвали грудного ребенка, им отправились одни домой на долгий, долгий карантин и разлуку более чем месяц. что у нас наступил тот самый день прошел уже целый месяц и мы пошли за Надей и это тот день когда мы да, первый раз вышли на делал, улицу после перелета нашего из Шилангска Ай, мы можем их перепутать твои... Лися, что делаешь? Смотри ну, еще, ну, ну, еще один планчик да, Смотри еще один планчик Да, да, Поехали Пошли, пошли Пейли, <звучит> ну, что, этот день настал? Но, ну, конечно! Пойдем к маме. Семен, ты раз что к маме идем? <звучит> Лиз, мы за мамой пошли? Ура! Мама, так, на дорогу <звучит> смотрим. Этнадин у нас находится в отеле, просто после больницы нужно было еще две недели пробыть на самоизоляции одной. Вот мы ее встречаем. <говорит>